Приветствую, уважаемые друзья. С вами Серега. Сегодня выбрался на охоту, решил походиться в речки на утку. Утку уже полетела давно, но я как-то опоздал с этим делом, поэтому решил пройтись. Как бы я не готовился кряпчику, я решил подождать. Послушал, он очень голосисто пел, манил. Я решил подойти, подойти поближе шел чисто на звук на ориентир и в результате сейчас покажу что получилось подпустил он буквально вот к этой березе то есть здесь на скидку метров может 20-25 и вот такой результат вот такой рябчик красивая птичка вот такой тяжеленький увесистый петушок я так понимаю Прям вообще хороший красивый вот. бит под крыло бит под крыло вот здесь бил семеркой Бил семеркой с нижнего ствола. С вот. самозарядами. Ну или самокрутными И 27 12.70. Он кто-то где-то стреляет. Выстрел не заснял, потому что как бы не готовился, только пошел. И вот тут уже времени не было. Искать камеру, надевать там в CoPro. Поэтому. Имеем, что имеем. Потом после выстрела подошел к речке. Буквально, может, это было все в течение нескольких минут. Подошел, ничего не увидел. Начал отходить, отошел метров 20, Слышал звук утки. Она поднялась и пошла по ветру. Точнее, против ветра. Вот, пошла против ветра. Начал подкрадываться. Там были очень высокие камыши. Там, в два меня. Он восемьдесят шесть. Ну и в результате, пока я крался, крался, она поднялась, она уходит или влево, или вправо, но она тоже ушла от меня влево. То есть я вот так вот по речке шел, и она ушла в ту сторону. То есть над лесом я даже не заметил. Ну ничего страшного, я думаю, может сейчас еще похожу по лесу, может услышу рябчика, будет кор короче охота на рябчика. Вот сделал перерывчик небольшой, хочу отдохнуть немножко, и пойти дальше охотиться, добыл сейчас одного рябчика, вот конфетка, а здесь очень вкусный чай, боярышник, яблочко с мородинком и цедра мандарина, очень вкусненький чаечек. сейчас попью и буду двигаться дальше. Ой, ребята... Свежий воздух, погода хорошая, чаёчек, это просто божественно. Передать бы этот вкус чая на природе, или кто знает, по-любому поставит класс и подпишется на канал. Всем, кто смотрит и кушает, приятного аппетита. Ну ладно, допиваю. И в путь. Интересный звук, ребят. Понятно, что за звук. Что за птица. Ну, я... вместе том месте видела на солнце. Стрелять стал. Еще было какой-то сумасшедшей птицы, слышал. Так, приди, ребят, там рябчик, я очень четко услышу, он свистит. Вы слышите, где-то в этом месте рябчик, будем сейчас где-то там потихоньку продвигаться. Главное, чтобы он на солнце не вылетел. Где-то в том месте. Шуряпчика. Потому что интересная. желтая ты на утку, и у меня тройка. Ну, потому что на пух поменяла, поэтому тройка. Не четверка, не пятерка, а тройка. А было всего лишь две семерки. Две семерки я использовал. Ребят, простите меня. Опять... Опять разрядилась камера В ненужный момент Вот он, рябчик, ребят Ой. Так вот Бил, ребят, не поверите Тройкой бил Бил тройкой Вот такая вообще была вот здесь вот сидел. Вот. Бил тройка, ребятки. Бесконтейнерной тройкой. Обалдеть. но я <свист> <свист> пытался его прям сильно ранить. <свист> <свист> ребятки. Крыло перебитое. Ребита крыло. Вот такой вот ребец. Еще один. Короче, ребят, охота подошла к концу. Уже через час будет закат. Ну, для меня, для начинающего охотника, два рябчика. Это очень круто. Реально круто. Ориентировался, слушал очень долго. Но добыл. Самое обидное, то что не попали эпизоды в камеру. Особенно первый. Второй эпизод вообще он все уже вот ряпчик летает, может даже и на камеру было видно, но самое обидное то, что камера просто-напросто вырубилась. Я ее включаю, она не включается. Когда уже все произошло, то есть рябчика подстрелил, вот, уже то есть думаю, да, достал аккумулятор, да, ставил обратно аккумулятор и камера заработала. Вот заработала, правда там уже было мало зарядки, но суть остается. Такое, что второй тоже <смех>, выстрел не был виден, то есть второй рябчик. Но ничего страшного, добыл два рябчика и сейчас я вам их покажу. Ну что могу сказать? Вот мои два трофея. Красивая птичка, конечно. Жалко с одной стороны. Но это охота, какая она есть. Вот. Одному прям очень сильно досталось. Вот у него сломано крыло. Но ну, я так понимаю, может даже он когда просто упал, он лежал прям крыло, воткнувшееся было в землю. Ну, так. Такой вот результат. Два рябчика. Для начинающего охотника. Это очень круто. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много видео. Всем пока.